являются отечественной разработкой не имеющий аналогов в мире то есть кто бы вам что ни говорил никто в мире больше не изучает данную группу молекул и не имеют возможности вот получать данные препараты соответственно нету аналогов в мире ни по механизму действия ни по восстанавливающему эффекту то есть они именно восстанавливают а, патологически измененные ткани вот а не только устранять симптомы и последствия заболевания, как многие препараты другие действуют. То есть это именно молекулы, регулирующие жизнь у нас в организме, поэтому на самом деле их прием необходим а, с определенного возраста, чтобы поддерживать активное здоровое состояние, и чтобы оно привело дальше к долголетию, чтобы не было вот таких вот системных сбоев в процессе а, жизни. То есть нужно периодически, как вот мы принимаем пищу, для поддержания как бы, энергии у нас в организме, так необходимо и принимать хлоревиты вот, постоянно, чтобы поддерживать работу определенных органов тканей а, в нормальном функциональном состоянии. Чем же хлоревиты отличаются от других всех синтетических препаратов или природных а, препаратов, а, в том числе и пептидных? Вот. Они отличаются своим составом, как я уже говорил. Вот, имеет сложный состав, это пептидно-белковые комплексы, строение имеют вот в виде такой вот наноразмерной частицы, содержащие не только пептиды и белки, но еще и структурированную воду. Соответственно, уникальный механизмом действия, опять же, передающим регуляторный сигнал через и структурные изменения молекул окружающей воды. Вот. И действуют, соответственно, в очень низких концентрациях в сверхмалых дозах поддерживает межклеточные адгезионные взаимодействия, тем самым обеспечивают регуляцию работы клеток в данной ткани, поскольку, как я уже говорил в начале, адгезия играет ключевую роль в процессе регуляции взаимодействия клеток в ткани. И также особенностью биорегуляторов данной группы флоревитов является то, что они представляют собой основу малого матрикса, то есть вот этой малой мы изучены межклеточные структуры тканей и отличаются от других природных и синтетических препаратов тем, что вот как раз они образуют такие структуры. Другие препараты это просто набор какой-то определенной смеси, белков, там, пептидов. Вот, и могут быть смеси их с нуклеиновыми кислотами, с витаминами и так далее, с минеральными веществами. Вот. Соответственно в основном другие опять же, препараты это большая часть полученные внутриклеточные то есть из цитоплазмы клеток либо просто из экстрактов там смесь всего подряд то есть это у нас просто глюквиты выделены из межклеточного пространства непосредственно ткани здесь нет, не присутствует никаких цитоплазматических белков и так далее вот ну и опять же я говорю про концентрацию, то есть в сверхмалых дозах препаратов практически сейчас нет. Вот только флуоревиты находятся в сверхмалых дозах и действуют активно. Ну, соответственно, результаты эффективности действия флуоревитов подтверждены проведением многочисленных экспериментов, их доклинических исследований на животных. Соответственно, новизна, оригинальность разработок подтверждена рядом патентов Российской Федерации соответственно, процессы, уже э, воспринимаемые межклеточным пространством, они дальше передают сигнал внутрь клетки и запускают различные каскады реакций, которые уже происходят как на мембране клеток, так и внутри клетки в цитоплазме, и дальше идут к ядру и запускают синтез ДНК определенных молекул, генную экспрессию от ДНК, то есть активацию определенных участков ДНК, на которых синтезируются, соответственно, матричные или информационные рамка, которые накапливаются, и далее на них уже синтезируются белковые продукты различные. Ну вот, клеточная адгезия, то есть сцепление клеток друг с другом, их взаимодействие непосредственно, оно играет принципиальную роль в регуляции всех жизненно важных биологических процессов, в том числе включающих в себя миграцию клеток, то есть движения различное, как при повреждении тканей, там идет активное движение при восстановлении заполнения дефекта поврежденного, так и при эмбриогенезе, то есть при формировании нового ткани идет активное движение, пролиферация также идет клеток или их, то есть активно нарастить клеточную массу необходимо. Вот. В этом во всем играет роль определенная клеточная адгезия. Также дифференцировка клеток зависит от клеточной адгезии. Вот дифференцировка – это приобретение клетками специализированной формы, морфологии и функции. То есть то, что она будет выполнять, какие функции, это вот дифференцирование ее состояние. Соответственно, также от клеточной адгезии зависят э, такие процессы, как апоптоз или запрограммированная клеточная смерть. Это происходит часто при каких-то патологических процессах клетки проще убить себя саму, чем заразить или передать какую-то негативную информацию к другим клеткам. То есть это механизм такой защитный, самоликвидация с целью спасти всех окружающих. Вот. Ну а также, естественно, клеточная адгезия влияет, как я уже вначале сказал, на генную экспрессию, то есть активирует запуск синтеза определенных участков ДНК, на них РНК, соответственно, и белковых молекул. Ну и также ангезия играет очень важную роль в сигнальной трансдукции, то есть передаче сигнала из межклеточного пространства внутренней клетки и также в морфогенезе. То есть это именно вот формирование органов и тканей. Как я уже сказал, как при эмбриональном развитии, так и при различных патологиях, когда идут восстановительные процессы и регенерация. В частности, очень многие процессы, вот в том числе активации стволовых клеток и регенерации, очень зависит вот как раз именно от процесса адгензии клеток, от их взаимодействия друг с другом, от клеточного микроокружения, то есть в каком окружении оказываются клетки, и сигналы, которые поступают в соответствующих клеток вот они будут влиять на дальнейшую судьбу. Ну вот ранее э, зарубежными основным, учеными с помощью методов иммунохимии, то есть именно взаимодействия основанные на антителах различным э, молекулам, были открыты и изучены различные ультраструктуры межклеточных контактов, то есть белки, которые входят в состав э, контактов между клетками на плазматической мембране. Вот. Были открыты так называемые плотные контакты, которые препятствуют проникновению между клетками каких-либо даже низкомолекулярных веществ. Челевые контакты, которые участвуют как раз наоборот между клетками, образуются такие поры, полости в мембране, вот, через которые могут клетки обмениваться различными веществами, ионами там, и так далее низкомолекулярными в основном, чтобы синхронизировать свою вот, деятельность, то есть сопротивность, допустим, вот, сердечные мышцы и так далее. Чтобы синхронно делать какие-то выполнять определенные действия. Ну и также есть дисмосомы, вот, полудисмосомы, это контакты, которые участвуют подвижные, то есть они могут дает. Возможность смещаться клеткам друг относительно друга, то есть при различных вот деформациях вот, они, соответственно, позволяют клеткам не жестко лопаться и так далее, а, когда сдвигаются их мембраны, а просто вот немножко сдвигаться, подвергаться различным деформациям. Ну, также с помощью вот этих методов иммунной химии были открыты различные компоненты внеклеточного матрица, в основном крупномолекулярные, которые образуют вот этот каркас внеклеточного матрица, в котором сидят клетки уже и держатся вот как рыбы сетки в нем. А, вот. Ну и различные семейства адгезивных молекул. То есть помимо контактов, таких вот межклеточных контактов, присутствуют просто еще адгезивные молекулы. На поверхности мембран клеток которые участвуют вот в их сцеплении, в их сигналинге, то есть передаче информации друг к другу и так далее. Ну вот в основном передача информации между клеткой и внеклеточным матриксом участвуют так называемые рецепторы метагрина. Вот, то есть они как раз передают информацию от межклеточного пространства уже внутрь клетки непосредственно. Ну вот это было сделано еще давно, в 80-х годах учеными, вот потом активно это было проработано. Вот, но вот мы пошли использовать другой путь, и вот благодаря работам под руководством Виктории Петровны Имсковой, которая сейчас работает в Институте биологии и развития, вот лаборатория биохимии в группе регуляторных белков. и под руководством профессора Имского Игосановича лабораторию физиологических активных биополимеров в Институте органических соединений мини вот были исследованы и разработаны а, флориды, вот которые были выделены из различных тканей животных, растений а, и грибах. Там были изучены их свойства физико-химические поведения в водных растворах. Вот, изучение их протектора восстановительного действия на организмы, отдельные его компоненты, на ткани, клетки, органы, а также на межклеточное пространство. Вот, то есть это уже чисто была а, наша отечественная разработка. Вот, и уривиты, они были открыты именно у нас в стране. Вот исследовались а, в лаборатории только вот этих под руководством профессоров Имсковых, только в двух лабораториях. Вот, в нашей стране. То есть это уникальная группа молекул. Луревиты, вот. само название, было придумано президентом компании САД. Вот. Соответственно, оно обозначает вот, начальная буква красным здесь на слайде отмечены латинских английских английских флуидом регуляторе витая, что дословно означает жидкость, регулирующая жизнь. То есть это не какие-то действительно препараты там лекарственные, не какие-то БАДы. Вот. Это действительно просто жидкость, вот, э, вещество, которое регулирует у нас определенную структуру, скажем так, компоненты, которые структурируют жидкость и регулируют непосредственно жизненные процессы у нас в организме. Ну, соответственно, флоревиты представляют себя в химическом плане, это водные растворы пептидно-белковых комплексов. Вот таких называемых мембранотропных гомеостатических и биорегуляторов. То есть молекул, которые образуют малый матрикс в ануклечном пространстве тканей, которые действует в сверхмалых дозах и присутствуют в этих водных растворах. Ну, сейчас я более подробно уже расскажу, что же это такое, чем они отличаются, чтобы уже у вас точно... Сформировал представление, вот, чем они отличаются от других там, известных биологически активных молекул, там, пептидов обычных и так далее. Я не буду переходить на конкретные препараты. Вот, все это вы должны понимать сами. То есть я вот, э, акцентирую просто на этом внимание. Вот, и соответственно стараюсь, чтобы вы тоже на этом акцентировали внимание и понимали чем они отличаются от других различных молекул, участвующих в жизнедеятельности организма, и тем более от лекарств, которые сейчас используются. Хлоревиты ну, вот, были выделены в отдельную группу, определенную группу молекул. На основании их схожести действия, способность проявлять активность в сверхмалых дозах, это диапазон от концентрации 10-8, 10-15 мг белка в миллилитре. Это довольно низкие концентрации, ниже, чем те, в которых действуют гормоны у нас в организме, цитохины, так называемые, регуляторные молекулы, факторы роста различные и так далее. Ну и во-вторых, -во -во они все а, имеют сходные физико-химические свойства по физико-химическим характеристикам. Похоже, флоревиты, причем независимо от того, выделены ли они из животных, из растений или из грибов. Вот. То есть все имеют одинаковые физико-химические свойства. Это пептидно-белковые комплексы, имеющие определенный состав пептидов и входящие у них белки модулятора вот основу которых у животных составляют альбумины, у растений, у грибов а структуры по молекулярной массе такие же, как и альбумины, но вот что они себя структурно представляют, мы сейчас этим и занимаемся, как раз исследуем дополнительно. Ну а также они выделены в отдельную группу флоревита на основе нового экспериментального подхода, разработанного для их идентификации и исследования включающих в себя определенные методы выделения тканей, методики очистки, методы их биотестирования, определения э, наиболее эффективных концентраций, в которых они обладают наиболее эффективным действием на различные ткани и органы, а также методы вот, изучения их специфической биологической активности. То есть это разработка различных моделей, которые на животных, как в условиях инвитро, то есть э, выделены отдельные органы и ткани, у животных могут быть культивированы, вот, содержаться в различных пробирках вот, среди их питательной, и там исследуются процессы патологические, вот, моделируемые патологические процессы а, у человека. Вот, и смотрится, при каких патологиях будут какие флоревиты вот, помогать. То есть это вот комплекс таких вот методов. Вот о чем мы либо используем уже известные во всем мире модели какие-то, либо ставим опыты сами уже экспериментально, исходя из наших задач непосредственно. Ну, вот биологическая активность флуревита э в дозах в соответствии малых дозах, о которых я уже говорил. Они влияют вот, на все процессы жизненно важные, такие как клеточная адгезия, миграция клеток, пролиферация, дифференцировка клеток, поддержание жизнеспособности клеток в условиях инвитра. Вот, то есть фактически, видите, раньше мы считали флуоревиты белками адгезии, но, видите, они стоят выше. То есть я уже вначале в самом говорил, что клеточная адгезия влияет на все эти процессы. Вот, а плодевиты еще влияют и на саму клеточную адгезию непосредственно. Вот, состояние. То есть они стоят на самом высоком уровне иерархии регуляторных молекул. Во-первых, Во они имеют, чем они отличаются, вот, они имеют очень сложное строение. То есть это не просто набор каких-то пептидов, не набор каких-то углеводов, там, не каких-то жиров, вот, каких-то жирных кислот. Вот. Это именно комплекс. Вот, причем доказано нами, что именно образуется комплекс вот, определенный специфический, вот, и в каждой ткани этот комплекс образуется тканеспецифичной. То есть если смешать разные компоненты, выделенные из разных тканей, они не будут работать. Вот, но довольно устойчивый комплекс образуется, вот, потому что его активность не меняется при воздействии различных Физико-химических факторов, таких как кипячение, либо нагревание, вот, замораживание, оттаивание, то есть можно в принципе луревиты наши хранить в морозилке, замораживать, они дольше будут храниться, если длительно не использовать, то можно заморозить там на несколько лет и ничего с ними не случится, вот, активность их не изменится. Вот, они не подвержены изменению значения pH. Вот ионные силы растворов, действие ферментов ну, плохо подвергаются. Вот, то есть такие довольно устойчивые молекулы. И в растворах в различных концентрациях они присутствуют в виде наноразмерных частиц. В основном это от 50 до 200 нанометров. Причем активность нуривитов э э, именно зависит от их наноразмерного состояния. То есть если, как я уже говорил, э разбить эти комплексы на отдельные компоненты индивидуальные, либо пептиды, либо вот отдельно белки модулятора получить, то они сами по себе не будут работать. Вот. И также они не будут образовывать вот этих наноразмерных крупных ассоциатов. Вот. Что они из себя представляют, дальше я немножко тоже расскажу об этом. Вот. Ну, вот с помощью методов иммунной гистохимии нами было показано, что локализованы флуориды в межклечном пространстве. То есть на поверхности клеток вот, сидят соответствующие ткани и образуют там определенные супрамолекулярные структуры. Ну, вот, на следующем слайде представлено исследование вот, размеров как раз частиц флоридов вот, методами лазерного динамического света светорассеяния вот, на графике, здесь функция распределения приведена, и с помощью метода атомосиловой или зондовой микроскопии. Соответственно, как вы видите, вот функция распределения, то есть здесь по ося в оси нанометры указаны, плоси ординат это функция распределения, соответственно. То есть мы видим, что при какой, с такой, с каким размером частиц преобладают у нас, то есть вот пик соответствует максимальному преобладанию частиц. И здесь мы видим порядка 200 нанометров преобладают частицы в растворе. Вот методами атомно-силовой микроскопии мы просто визуально видим на подложке частицы, соответственно, полученные. И также вот здесь по оси Апсис, по оси ординат, в нанометрах шкала, соответственно, порядка также 200 нанометров вот эти частицы вот, присутствуют в основном. То есть вот двумя независимыми методами, как в растворе, так и на подложке, когда мы высушим раствор, мы смогли показать, что в ревитах вот присутствуют такие крупных наноразмерных ассоциатов. Ну, во-первых, белки не могут образовывать сами по себе такие крупные наноразмерные ассоциаты. За счет чего же тогда вот образуют такие ассоциаты? А дело все в том, что наличие флоревитов в водных растворах в виде наноразмерных крупных ассоциатов обусловлено тем, что в оболочке как бы из молекул флоревитов могут содержаться области, заполненные водными квасико кристаллическими структурами. То есть это вот такая вот структура, содержащая не только в себе белки и пептиды, но и молекулы воды. Вот как в дальнейшем мы покажем, что хуллевиты сами по себе, они вот структурируют воду, влияют на ее свойства физико-химические различные, то есть изменяют ее состояние фактически и могут вот через ее состояние влиять на состояние организма. Вот на этой картинке представлена локализация флоревитов. То есть все флоревиты, они локализованы во внеклеточном пространстве, то есть в межклеточном пространстве, либо на поверхности мембраны клеток снаружи, ее, а не изнутри. Ну вот здесь для двух флоревитов, для Виафтана третьего и Виаргона первого, представлена локализация. Я не стал приводить для всех, у нас для многих флоревитов получена вот локализация с помощью методов иммунодистохимии. Вот вы видите, на поверхности клеток фоторецепторов идет свечение такое зеленое, насыщенное. Вот это локализация как раз флоревитов. И здесь вот свечение идет на поверхности клеток гепатоцитов в печени, соответственно, все белки. Крови, все крови, они синтезируются в печени. Вот виаргон первый – это... Биорегулятор флоревит, выделенный из сыворотки крови, соответственно, логично, что его локализация в организме, она на поверхности клеток печени, поскольку потом он уже сбрасывается в кровь, дальше там циркулирует. Ну, помимо белковой компоненты, они содержат флоревит, и также углеводную компоненту, липидную компоненту, и обязательно для их активной работы, необходим ее на кальция. Вот. Но все-таки основную биологическую активность, именно специфическую активность, конечно, проявляют пептиды. Из нее ответственны пептиды. Вот. А все остальные компоненты, они уже обеспечивают непосредственно либо специфичность действия этих пептидов, либо усиливают или уменьшают их непосредственное действие. Ну вот Помимо пептидов входит в состав флоревитов белки-модуляторы, которые влияют также вот на биологическую активность этих пептидов, усиливая ее или уменьшая наоборот. И одним из белков-модуляторов является представитель семейства альбуминов. Это у вот альбумин сыворотки крови, его модификация, изоформа, она вот как раз служит белком-модулятором для биофлоревитов, молекул. И может влиять, соответственно, на их действия. Вообще, альбумины в сыворотке крови, ну, то есть, известные функции, в основном выполняют роль переносчиков, то есть, они вот носят на себе как раз другие молекулы различные, вот питательные вещества, белки могут переносить эпептиды, вот, ну и также выполняют осматическую роль, то есть, выполняют э, именно роль осмоса в различных тканях сывытки крови. Вот. Ну вот на данном слайде, на следующем, вот вы видите, представлено схематически именно как устроена молекула флоривита То есть вот существуют регуляторные пептиды, определенные, это продукты так сказать, модифицированные белки, которые образуются в процессе протеолиза от белков межклеточного пространства, поверхностно мембранных белков клеток. Вот. И вот они образуют такой комплекс, вот, соответственно, активность самих этих пептидов регуляторных, она не проявляется в сверхмалых дозах, довольно высоких концентрациях проявляется, и сами по себе не содержат наночастиц, не образуют наночастиц. Вот есть белок-модулятор, у биофлоревитов это альбумин, у фито- и микофлоревитов это белки вот с аналогичной такой структурой альбумина. Они тоже не проявляют биологическую активность вообще ни в высоких, ни в низких концентрациях и не образуют наночастиц. Вот если их смешать, соответственно, белки модулятора с пептидами в присутствии ионов кальция, вот образуется такой кораблик или комплекс, вот, который уже несет информацию определенную непосредственно к определенным тканям. Ткани специфически он действует, вот именно выделенные флоревиты из ткани животных, биохлоревиты. Выделенные вот, из растений, они уже действуют просто на определенные какие-то процессы. Тканях. вот уже здесь ткани специфического естественного действия нету но определенные флуодевиты водные из растений из грибов они действуют на определенные процессы у животных а дальше как они действуют это я попозже расскажу ну, вот уже такой кораблик или комплекс вот этот вот который взаимодействует как раз за счет гидрофобные взаимодействия здесь ионные взаимодействия присутствуют вот между этими молекулами соответственно они обладают активностью в сверхмалых дозах уже эти комплексы и они образуют вот эти крупные наноразмерные частицы поскольку внутри них еще связано находится структурированная вот эта вода как я уже говорил Вот от, исходя из всего вышесказанного, применение флоревитов предполагает новый подход к профилактике лечению наиболее распространенных патологий. То есть они не действуют на какие-то определенные процессы. Вот. Они просто инициируют процесс самоорганизации, саморегуляции организма за счет стимуляции восстановительных репаративных процессов, патологически измененных тканей. То есть они уже задают организму задачу, ставят ему, чтобы он сам справлялся с непосредственной патологией, они его просто корректируют его работу. Вот как работает там начальник, бригадир, я не знаю, вот он следит за тем, чтобы процесс шел правильно и говорит, как нужно делать. Вот. А уже в организме рабочие клетки сами уже выполняют непосредственно эти функции под чутким руководством луревитов, соответственно. Ну и главная особенность, естественно, действия флуревитов, то что они действуют в очень маленьких дозах, сверхмалых дозах. Это очень важно. Как я в дальнейшем скажу. Вот это их отличает опять же от игомеопатических препаратов и от других пептидно-белковых препаратов, которые используются сейчас другими исследователями. Исходя из этого, предположить, что реализация многих процессов и экспериментально наметом было доказано на различных тканях животных, вот в экспериментах, вот по их культивированию, а также на животных, прямо непосредственно создавая экологические какие-то процессы, добавляя потом буревиты, было показано, что реализация многих процессов, протекающих в межклеточном пространстве тканей, то есть прохождение информационного сигнала, направленный транспорт веществ, движение клеток иммунной системы и другие обусловлено именно существованием компонентов так называемого малого матрикса в виде наночастиц. Вот, как раз малый матрикс у нас образует эта новая, ранее неизвестная структура, вот, которая была опять же открыта профессорами имсковыми вот, И она представляет собой как раз вот, молекулы хлоревитов и воду вот этот комплекс такую супрамолекулярную структуру. То есть есть вот не матрикс между клетками, который образует его каркас, как бы служащий для опоры там вот именно клеток, чтобы они в нем держались плотно. Вот. А для передачи именно информационного регуляторного сигнала необходим вот такой более подвижная, более низкомолекулярная структура, как именно малый матрикс, вот, включающий в себя вот эти небольшие молекулы плуривитов и воду непосредственно вот ну во-первых живое состояние материи отличается от неживого еще и тем что это не просто совокупность процессов взаимодействия вещества присутствующего в организме в четырех агрегатных состояниях то есть газообразном, жидком, твердом и плазме а это еще и новое системно-структурное состояние, способное к самоорганизации то есть постоянно в организме в живом Присутствует процесс самоорганизации. То есть молекулы все, они двигаются, образуют определенные структуры, взаимодействуют друг с другом и так далее. То есть постоянно, постоянно из хаоса создают какую-то определенную четко организованную структуру. Ну вот, флуоривит, тем самым способна преобразовывать различную энергию, получающую извне. Вот как космическую энергию, так энергию в виде пищи, в виде вот АТФ, соответственно, энергии. Вот они ее превращают в солитоны, вот волны такие электромагнитные, которые распространяют данную энергию по всей ткани, заставляют ее нормально функционировать и запускать вот каскады различных биохимических реакций, приводящих к нормализации структуры и функции конкретного органа или ткани. Вот я еще раз расскажу, чем отличаются э, флуоревиты от той же гомеопатии, от обычных препаратов лекарственных. Во-первых, Во э, тем, что они действуют сверхмалой дозой, как я уже говорил. То есть это вот диапазон примерно 10-12, 10-19 моль вещества на литр. Либо это для флуоревитов непосредственно, это где-то вот как раз 10-7 10 минус 15 миллиграмм белка в миллилитре. Вот. Гомеопатия, соответственно, здесь практически отсутствуют молекулы вещества в большинстве препаратов гомеопатических, то есть это менее 10 минус 23 моль на литр, число агадра. Вот, соответственно, там не присутствуют уже молекулы вещества. Аллопатические, то есть препараты вот, аптечные многие, которые проходят клинические исследования и испытания, они действуют в довольно высоких концентрациях, вы можете почитать вот на эти петки, там в инструкции. Обычно это идут либо миллиграммы вещества, либо даже вплоть до граммов иногда вещества. Довольно высокие концентрации, за счет чего там много различных побочных эффектов. Вот. Поэтому действие биологическое с препаратов сверхмалых дозах, в том числе флуоревитов, обладает рядом преимуществ по сравнению с препаратами аптечными, аллопатическими и гомеопатическими препаратами. Вот, в отличие от аллопатических препаратов аптечных, отсутствие полного флоревита в токсичности, то есть нет никаких токсических эффектов. Они сочетаются с приемом других любых препаратов. Отсутствуют побочные эффекты. Нет никаких побочных эффектов. Невозможность передозировки. То есть вы можете хоть целый флакон выпить, ничего вам не будет. Вот, правда, положительный эффект тоже будет не столь эффективный, как если его принимать вот в течение, как положено в инструкциях, там по 5 капель под язык. Где-то на три недели хватает. Вот, потом, ну, за, ну, зато не будет никакой передозировки, как я уже вот сказал, если случайно там выпить или что-то сделать. И при этом сохраняется целевое действие препаратов, то есть при отсутствии всех побочных токсических эффектов, вот очень четко выраженное репарирующее действие на определенные ткани органы, не допустим их биологических функций определенных у ухлориитов. Соответственно, в сравнении с дозами гомеопатии, вот, они, опять же, безвредны при неправильном диагнозе. То есть, если вы, опять же, перепутаете флуоревиты, допустим, у вас болят почки, а вы выпили флуоревит из печени, вам, естественно, хуже не станет. Только печень будет лучше работать. Вот. Соответственно, здесь небезопасно. Безопасно А если взять гомеопатические какие-то препараты и начинать их употреблять при определенной патологии одного органа, вот, а вы препарат начнете применять для другого органа, у вас могут здесь какие-то побочные эффекты вывести. Вот, поэтому потому что гомеопатические препараты, их нужно именно подбирать индивидуально для каждого пациента. А, потому что, опять же, в отличие от гомеопатии, а, где. Препараты в высоких дозах они обладают как раз наоборот патологическим действием, а вот именно в гемобиотической концентрации они обладают лечебным действием, именно данного патологического процесса. Плуревиты, они в сверхмалых дозах обладают вот, восстановительным лечебным действием, вот, а в высокой концентрации они просто не работают. Я не скажу, чтобы они обладали каким-то тактическим действием, они просто... Они будут работать и все. Вот. Ну и опять же, флуоривиты они устойчивы к воздействию, как я уже сказал, физико-химических факторов, поскольку там присутствуют молекулы вещества, они постоянно структурируют, организуют молекулы воды вот в том объеме, в котором они находятся. Вот. А в гомеопатических препаратах, там уже в большинстве из них молекулы вещества не содержатся, то есть структурированная вода только присутствует. Поэтому при любом физическом или химическом воздействии на данный препарат гомеопатический, он потеряет свою активность и дальше будет неэффективен. Уже. То есть если вы пачку там или пузырек с гомеопатическим препаратом облучите каким-нибудь, излучением, либо вот прокипятите там случайно, то у вас он уже работать не будет. Вот это вот здесь в данном случае преимущество уривитов какие, я уже сказал. Ну вообще существование феномена вот, биологического действия сверхмалых доз различных физико-химических факторов означает, что во всех жилых организмах существует неизвестный до сих пор организм передачи информации информационного сигнала, в основе которого лежат как раз структурные изменения воды. К этому уже пришли сейчас многие ученые современные, уже ни у кого нет сомнений, что вот именно передача информации в сверхмалых дозах, как химических веществ различных, так и энергии от электромагнитных различных излучений, электрических полей, она также вот в сверхмалых дозах именно конечной целью непосредственно идет через воду вот, и достигает своей цели через структурные изменения воды. Ну, поскольку недаром э, вода у нас считается основным компонентом всех живых организмов, вот, у человека она присутствует в разных тканях там, от 50 до 65 процентов, вот, ну, только в костной ткани меньше всего ее присутствует там до 20%. Вот, а высота во всех других тканях до 70%. Вот. Есть, при внутриутробном развитии, при развитии плода а, эмбриона до 97% воды в нем содержится. У новорожденного 80%. Соответственно, в растениях до 90% содержится воды. Вот, у гидробиумтов тоже порядка 98% вообще процентов воды. Вот медузы, вот вы знаете, они вообще на 99,9% состоят из воды. То есть это практически живая вода, структурированная, которая плавает, там питается активно. Вот хищнический еще образ жизни ведет, вот вы ее видите. Вот. При этом у нее 9,9% воды. То есть вода, живая вода практически в внешнем объеме. Но вода... Вот в живых организмах, она не вода свободного объема, какую мы вот видим в чашке, допустим. Вот. Соответственно, она находится в связанном состоянии. То есть она находится в термине физики-химии, если говорить, это гель, вот. либо коллоидный раствор вот. в различной плотности. Соответственно, вот аналогию единственную можно провести, вот как у нас в тканях находится вода, почему при порезе там допустим или при разрыве ткани у нас не вытекает вся жидкость вот, межклеточная там и так далее у нас вытекает только кровь в крайнем случае жидкая и то она довольно быстро сворачивается <coughs>, образуется фибриновый сгусток и не дает крови дальше вытекать вот только если повреждена сильная там артерия вот либо вена там еще вот, кровь может оттуда активно течь вот от а ткани жидкость вообще не вытекает Почему это происходит? Да потому что вот она вся находится в виде геля, в виде связанного вот такого водного раствора. Но это для аналогии вот могу привести, это как кисель густой очень, либо вот как холодец. Вот у нас там содержится как раз холодцы, вот так наиболее, наверное, будет более объективное сравнение. Там частицы мяса, там какие-то овощи кто добавляют. Вот это у нас фактически структуры различные органелы, какие-то молекулы. Вот они находятся в воде вот в этой виде холодца, в вот связанном виде. Соответственно, никакой, естественной диффузии, или она идет очень медленно, вот, быть не может в такой воде. То есть вы можете проверить дома, капнуть там вот, либо в кисель густой, либо в холодец, каплю там чернил, либо какого-то красящего вещества, сока какого-нибудь. И посмотреть, как он будет распространяться. Он будет очень медленно распространяться, либо вообще не будет распространяться окружающие пространство вот, вдали от места того, куда капаете. То же самое в организме происходит. То есть, вот вся концепция вот эта вот, основанная на диффузии молекул, причем диффузия должна быть с довольно высокой скорости, чтобы передавались какие-то сигналы. А у нас довольно быстро откликается организм различные воздействия, как при приеме внутрь каких-то препаратов, либо с пищей мы принимаем вот вещества, либо при Воздействие опять же, тех же электромагнитных полей. Соответственно, информация немножко по-другому у нас поступает к клеткам, к органам, а не как описано с помощью диффузии. Вот межклеточное пространство у нас является важнейшим компартментом тканей, в котором осуществляются процесс именно передачи регуляторного сигнала. Соответственно, нарушение структурно-функциональной организации межклеточного пространства ткани является начальным этапом развития любого патологического процесса. И как следствие вот, при нарушении организации вот, межклечного пространства при какой-то патологии у нас, скорее всего, в организме нарушается как раз образование вот этих правильных комплексов флуевитов. Соответственно, они не могут уже поддерживать сами ткани нормальная передачу вот этого регуляторного сигнала. И, соответственно, чтобы поддерживать активное состояние, нормальную передачу регуляторного сигнала, необходимо поступление вот за нее уже дуревитов, которые были получены из здоровых тканей, вот, которые помнят информацию о том состоянии, которое должно быть в данной ткани при нормальном ее физиологическом функциональном состоянии супругами МСКОВ еще в 1999 году был предложен механизм передачи информационного сигнала в живом организме и считается что он переносится по системе биологических жидкостей с помощью воды вот вода является матрицей на которой записывается информация вот. она способна структурно перестраиваться при воздействии различных физических химических факторов как я уже сказал вот. И волна таких перестроек быстро распространяется по межклеточному пространству фрактала или функциональной единицы ткани, определенной оказывая влияние на ход и направленность различных биологических процессов соответствующей ткани. Ну, соответственно, в межклеточном пространстве ткани должен работать механизм, обеспечивающий вот, подготовку воды для записи нового информационного сигнала, то есть подготовки очищенной матрицы как вот говорила Виктория Петровна на новогодней сессии вот, в эти выходные. Вот. То есть луревиты являются как раз именно такими очистителями или подготовки э, воды к новому восприятию любого информационного сигнала. Ну, соответственно, луревиты образуют, как я уже сказал, малый матрикс в межклеточном пространстве тканей, и данный малый матрикс – это ранее неизвестная вот, макромолекулярная структура межклеточного пространства. Это основная функция, которая заключается в передаче информационного сигнала в живых системах. Соответственно, можно предположить, что реализация многих процессов, протекающих в межклеточном пространстве тканей, вот, она как раз именно обусловлена существованием компонентов малого матрикса вот, в виде наночастиц вот, этих флоревитов. Ну, соответственно, нами было показано, вот, а, сотрудниками лаборатории двух а, Игоря Саныча и Викторовна что вот, различными современными физико-химическими методами, такими как газ спектроскопия инфракрасная спектроскопия, лазерная светорассеянная, дифференциальная сканирующая калориметрия, ядерно-магнитный резонанс, вот показано, что... Хлоревиты, они в сверхмалых дозах оказывают влияние на свойства воды, то есть изменяют, как я уже сказал, именно свойства и структуру воды непосредственно. То есть никакие белковые молекулы, опять же, не могут влиять так на структуру воды. Вот работает непосредственно комплекс хлоревитов, именно вот такой вот наноразмерный комплекс. Ну вот как происходит передача информации, я могу показать на следующем слайде. Вот здесь первый вариант передачи информации классический, какой нам преподают в школе, в учебниках, во всех.